Всем привет, ребят! Да, это не очень привычный для меня формат этого ролика. Если кто не понял, это my story. Типа, те видосы, в которых я рассказываю какие-то истории. Давно не было, на самом деле, таких уже видосов. Наверное, полгода, может, больше, с момента... Да, больше полугода. Короче, что я вспомнил-то? Слишком много говорю короче. Лет пять назад, да, это было лет пять назад, мы с другом он пришел ко мне он только недавно получил паспорт ему тогда только 14 лет исполнилось он тоже недавно получил паспорт ну а, он пришел ко мне мы короче всю ночь тогда ней. А, вот а на утро пошли на отстек. в принципе я сейчас иду туда же если вдруг кто не понял что такое ацтек я вам сейчас объясню это короче стойка на которую мы сальтушки крутим да вот. все просто вот мы пришли туда, но по факту мы были не на самой строке. Мы были очень близко к ней, но не на ней самой. Вот, на комары. Ну, там был тогда еще мат постель. Не мат, да? Как это называется такое? Не, матрас. Вот, матрас. А -а -а. Жел матрас. Да. И мы, короче, на нем пытались прыгать сальтушки. Ну, так как я уже умел прыгать сальтушки, я прыгал сальтушки. А он так учился сальтушки прыгать. Вот. Сальтушка. Вот. А время было где-то 10 утра Примерно 10 утра И в это время мы, короче, туда пришли Мы сейчас вот, кстати, подходим Вот, Мы пришли туда, прыгаем, прыгаем, прыгаем Все нормально, вот Приезжают менты Ну, полиция Если не депсы, Нет, обычные менты, просто приехали Туда они еще лет пять назад Заезжали сюда, вот там Короче, вот здесь за кустами Эта стройка, но ее не видно немножко я просто чуть, чуть дальше иду, вот. А -а -а. Вот, мы там прыгали, короче, они приехали и идут в нашу сторону. Вдруг мне говорит, типа, валим. валим. Я такой, да нет подожди, все нормально будет. Типа, они просто проверяют на наркоту. Тогда они очень часто приезжали, типа, ну, приезжали проверять на наркоту. Мы не наркоту, естественно, ничего не бил, что ли. Вот, а -а -а. мы, значит, стоим, они подходят к нам, спрашивают. Что делаем? Мы такие, ну, прыгнем, типа, там. А я еще, главное, перед ними буквально, вот, отсюда видно. Ну, вы видели, у меня куча видосов. Вот, мы, главное, я там, еще буквально перед тем, как они пришли, ну, буквально подошли к нам, они еще шли, я прыгал уже. Я там стальтушку какую-то сделал, не помню. Вот. А, они, значит, подходят, такие говорят, пошли. Ну, забирают нас, отводят в тачку. Мы садимся в тачку, едем в ГОМ. Короче, вот так вот нас отвезли в ГОМ. Это был мой первый раз в ГОМе. Я-то на самом деле дико очковал. Ну, про себя, естественно. Чё я скажу другу, что я очку. Вот. Ну и, короче, отвезли нас в ГОМ. И мы ждали там родителей. А мама, мама моя, короче, туда ей позвонила, сказал, все нормально было. Она, как обычно, нормально отреагировала. Но забрали нас родители друга. Потому что его мама с отцом туда приехали и, а, ну, типа, забрали нас. А он вот буквально один день как получил паспорт. Его в тот же день, считай, забрали. Ну, за день после. Вот. Это на самом деле было очень весело. Да. Но, как бы, не очень приятно. Я-то думал, что я прав. Что они на коту проверят, и еще что они. Они забрали нас. Вот. Так вот я побывал первый раз в Гоме. Вы не судите о том, что я сейчас с балаболю, всякую верить, потому что я типа. Как это сказать? А, я не писал себе сценарий, я просто сейчас иду по дороге и рассказываю. Вот короче Если вы хотите услышать еще одну историю, как нас еще раз забрали в ГОМ. Но это был уже третий или второй раз примерно то, ну, вы знаете, что делать, там, лайки, там, подписка на канал, там, все такое, ну, вы в курсе. Вот. Ну, на этом все. Эта история была чисто по фасту. Если вам понравилось, то вы там, ну, вы знаете, что делать, короче. Все ссылки в описании. Всем до скорого.